Не верится, что я записал это видео. Но сегодня у нас выживание на карте Skyblock. Тут. Итак, давайте у нас, надеюсь, есть какая-нибудь книжка. Да, создатель. Ну, давайте я вам расскажу, вот Тут что есть рассказывать. Это правило. Итак, давайте я вам расскажу, что делать на этой карте. На этой карте надо выживать, добывать ресурсы. Ну, в принципе, просто выживать и проходить полностью этот мир. И это наша первая часть этого ролика. Итак, типа мы с Испанией здесь, и нам тут пишут. Удачи! Откроем седу. Тут у нас есть белая кровать, семена, семена, семена, картоха, картоха, ведро, ботинки и меч. И жрачка, и факела. И больше ничего не нужно. А, надеваем... Блин, и такой кривожок все таки Вот так, печка. Тут у нас уголь ну, есть, тут же железка есть уже откуда-то. не налагает это в этом время. Тут у нас еще один сундук, в котором ничего нету даже. а если низко. Итак, нам надо, по идее, туда забраться. За шкирки ничего нету, не дали. А, я думаю, все так это... песок еще. Может ты эти вещи еще для чего-то предназначил Так, ну ладно, давайте. А, все, есть деревянная кирка. Ч зарежь? Корова ебанная. Ой, сюда Тут, наверное, кстати, надеюсь, будет не только вот этот камень. Здесь еще будет какие-то ресурсы. Mm. Какая красота, алмазы, да. Общем, мне, мне вообще уже сейчас начало очень Куда? Мне начало очень нравится. Okay. По, по мне нравится mm. очень начало. Копаем уголек. Редстоун. Уголек нам нужен. Так, ну мне, ну, почему я сразу нашел алмазу, нежели... А там сундучок, видите? Видите? У меня очень много блоков. Блоков, блоков, блоков. Давайте, давайте мы сейчас прямо туда спрыгнем в этот сундучок. Стойте, я, я кое-что забыл сделать. А, тут, да, тут все включено. И слава богу. Так, я уже думал, все плохо будет. Но так как я кривожоп я все-таки дотянулся. И тут у нас эко-эндера, золото, чудесная книга на удачу и тушеные грибы. Больше тут ничего нет. Стоит смотрите. Как лезу тут все по этому алмазу которому нашли а выбраться то можно можно тут блоки ставить так можно что делать падать ну давайте упадем. упадем упадем упадем так так так так так так все медленно, ребят, нам уже нужно быстрее добраться вот до туда. Вот до сюда. Так, надеюсь, нам хватит 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 4, 3, 2, 1, и земли несколько тоже штук. так что нам хватит. Ну и сейчас, ребята, не лохануться, это как-то, я я сейчас не лоханулся, вы же все сами видели, смотрите замедленную съемку, если хотите, я не я не понимаю, Окей, ну, раз так, ну раз так, очень хорошо, так, у нас тут бирки, мазом железом, слитки Яблочки, кирка. Опять без.. Би... Соста... А, а, разве. А я не знал, что так можно. И алмазная лопата. Вс. Дальше там вот это вот. Хербура. Так, Выбраться как? Обычным способом. А я барбекюр. Я люблю дирол. Я включил читы, не знаю зачем, хотя я не буду использовать эти читы. Давайте поспим, чтобы этот монстр Или тут мирное? Ну, если мирное, тогда это очень плохо будет. Нормальное. Ну блоки копать? Так, поехали. 75... Мы добыли вот такую вот лопату, с которой мы можем накопать земли еще. Много, Много земли. Ты за? Ну и при этом мы можем накопать те самые алмазы, которые мы собрали. Вот, теперь вот эту кирку мы собрали, его. идем, идем. И мы не... мы не упадем, и мы получим. Раз, два, три. Ч... Сколько я не понимаю этих. Еще и железо нашел. Халява, халява. Фу. А выбраться. Э. Ч ⁇ матрица? Стой, у меня сейчас очень плохо, и у меня сейчас все сломалось. Я своими глазами это не увидел. летающее яблоко. Ладно, это голова. Шучу. А вот вы видели вот, а, типа, летающие травы над землей а, или над водой, когда там спавнится, когда вы играли? Это бак. Кто видел? Я вот лично это видел. И как я понимаю что, ребят, с этими эколендерами нам, вон их надо сохранять и вот туда вот идти. Но это будет очень сложно и долго. Мы уже, ролик идет 7 минут, и я еще не добрался до новой страны. До нового... Стой, стой, стойте, стойте. А, я здесь был, я здесь был. Э, что захватило? A few moments later. Ой, я могу быстрее уже вот так строиться. Я почему так строюсь, когда мне я увижу что ты я хочу туда попасть, при этом нам не хватает ничего, и... Да бэт! На поцарапались, поцарапались. Давайте еще блоков чуть-чуть накопаем. накопаем, накопаем, накопаем еще чуть-чуть блоков. Я буду выкладывать это все на YouTube, пока я не дойду до конца. ну как я мог так сделать. Так, значит, мы поворачиваем. Так. мы можем наконец-то при... так что мы тут видим мы тут видим спавнер с тех самых визеров скелетов но они почему-то все падают они дают инсайты и я опять нашел это лендер хондро хондро так зелье прыгучесть сила огнестойкость скорость стержень песок а вот это вот ребята нам нужно, чтобы сделать кое кого. А кого вы сами знаете? Так, обнова, шесть, четыре. Мне говно мы будем брать. Зеро. Мне это не нужно. Ну, знаете, вот это вот так. Так. Тут ничего нет. Я же сломал Спавнер. Я же сломал. Все. Теперь как выбраться? Ой, это что? Ну все, больше ничего нету. Да я детенсайд, я детенсайд, чем мне? Что вы смотрите на меня так? Иди нахуй, иди нахуй, как ты тут появился? Я тебя убью на. У меня же меч было несколько урона. Так, окей, ладно, хорошо, плохо, все плохо. Значит, мы берем скорость и выбиваем ее нахрен. Твои глаза хватит. О, как я прыгал. Я бы не хопли, блин. Зачем мне, кстати, убить свое на зомби? <связывая> так, что же на... Стойте, я же потерял свой эффект. Бля. <связывая> Ничего, ребят, давайте катать. Нам нужна маназа земли. Я понял то, что это рофл, а зрители мне поняли рофла. А мне пофиг. А мне пофиг. Давайте копаем. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Куда сейчас мы пойдем? Вон туда, наверное. Блин, ну я не знаю, давайте пойдем. Самый медленный вариант. Чуть-чуть быстрее вариант. да блин что это вот, что это такое так, вот ну и вариант тоже помедленнее но чуть чуть быстрее прошлый ну не вот этот вот этот самый медленный вариант а вот этот он почему-то быстрее не думаю не знаю почему а если вот так свой свои словить это а если, тем более, если отпустить любую из этих кнопок, тогда будет медленно. А если две кнопки назад и право, тогда получится так. А что там, кстати? Да, по... Туда потом пойдем. Ой, ой, ой!